I'm Patrick Lancaster and right now we're in Gorlivka not far from the center. And as we've been coming up here, we've been hearing shelling. And in fact, this area and this city has been coming under Ukrainian shelling. We can hear it right now. Every, every day. Today all day, all morning, all night, and every day. Yesterday there was many uh, incoming shells and uh, damage. Here in this uh, apartment building this morning there was a man, at least one injured, he's in a hospital now. Um, we hope he's going to be alright. We might go uh, see if, if we're able to interview him to see what happened, but uh, right now we're on the scene here at this apartment building uh, to show you what the situation is. You can see the welders are fixing the gas pipes that were ruptured here. Um, so, uh, now we're going to go in and see uh, what the situation is inside. So. Please like, subscribe, and share to help us show the world what's really happening here. And remember, we're independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some facts on what's really happening on the ground to the people in Dunbas. Uh -huh. Это с кухни, да. Вот я вам на кухню сейчас покажу. Идемте на кухню. Там прямые кухни. Вот прямые. Вот она, смотрите, прямую вот в кухню. Вон прямую в кухню. Вон газовую печку. So, right up, uh -huh. so, right yeah, so straight through the wall here and right into the bathroom wall there. И может сказать, сколько время это было? Я вам сейчас скажу, сколько времени я звонила сразу, узнавать, по поводу сейчас мне, сейчас я вам скажу, это как раз сразу после этого была, так, светка. 9.57, это я уже, сейчас, нет, вру, сейчас, секунду, 9.22, вот это сразу после этого, 9.22, да? это я звонила уже, когда уже было известно. Ага. И я слушаю Брана, тоже был, да? Парень вот сверху пострадал, на втором этаже. Ага, один или два? Жена. Один, но а -а -а. я не знаю. Я знаю за одного, может, uh -huh, еще uh -huh. где-то. Uh -huh. И сколько прилод э, был? Вы был дома, да? Я была на работе. Я работаю в детской поликлинице, uh -huh. с сестрой. Uh -huh. Я была на работе в центре. Это просто, что мне сообщили, что у меня uh -huh. здесь uh -huh. совсем uh -huh. все плачет. У меня три домой. Uh -huh. И вы знаете, какой, сколько потери? <laughs> how, many, how many apartments were damaged? How many apartments were damaged? Well, here is the whole entrance. You see, on the 5th floor, almost all the apartments mm -hmm. uh -huh. to uh, that... uh, <laughs> from Туда же спальный район, дальше вот пустые, дальше идет квартал полностью, здесь ничего нету. Ага, и как, я могу сказать, откуда это стреляет? Я, ну, это прямой, вот летела с Держинска. вот оно по снарядам видно, что летела с той стороны. Вот Дзержинск прямо, вот так у нас Дзержинск. И это? Это оттуда летело. Это украинский там, да? Это украинский, да, потому что оно прилетело все сюда, вот ударная волна шла все сюда. И как? Вы почему они стреляют на мирный э, район? Oh, вы так спрашиваете. 8 лет они не на стреляют, Мы же не mm -hmm. знаем почему. Я понял. 8 я лет вопрос это я сам не понимаю. Восемь лет здесь, но первый раз так прилетело сильно. Сколки были на той стороне тоже были uh, побиты огнем, но не у нас. А вот это сегодня у -то нас досталось. Я могу просто показать, вот, гляньте, это вот остатки красоты, которые. Видите? Шурится. Дома акне, да? Вот на окне, да. Слава богу, не дома, да? Нет, я была, если бы я там сидела, как раз бы у меня. Я была на работе. Все, спасибо, Божье. И был прилет, и был прилет, и все, и все, и тут все накрыло, тут все было в тумане, мы даже деревни не видели, и все вот это, ну... Можно сказать именно, где прилод. Это был дис, или на дом, электронный. Нет, вот отсюда. Вот посмотрите, вот посмотрите. Здесь у нас был ровный асфальт. Сейчас это монет. Ага, ага. Вот, смотрите. Вот. Они вот это вот, видите, посекло все. Все посекло. Владимир, ага. Покажи, вот. Вот. Там были попадания тоже. Именно вот сюда, да, и осколки, и все, и вот это все у нас полетело, и газовую трубу задело, да, и газом пахло, и очень сильно, да. Если это как оттуда, это да? И что там? Это Дзержинск, это Нью-Йорк. Нью-Йорк, это все украинские, да? Да, из Украины, конечно, это все Украина. И почему они стреляют? Может, военные объекты здесь? Здесь нет военных объектов. Mm -hmm. Вы видите, мы здесь, вот, все жители, все мирные жители, mm -hmm. у нас mm -hmm. нет военных здесь. Вот uh -huh. так, видите? Uh -huh. Прилетело, и все. Uh -huh. Здесь у нас там на пятом этаже, вот uh -huh. во втором подъезде на пятом этаже, даже еще осколок стоит в, в этой, скажите, в окне uh -huh. до сих пор. Я слышал, Бранен тоже был, да? Кто был? Бранен. Да, да, да, да, мужчина, мужчина, то ли осколочное ранение, то ли может быть полетело стекло и его посекло. Приехали, приехала скорая помощь, его вынесли. И 32 года, да. Ага, тяжело. Ну, увезли, да. Он посеченный был весь. Да. Был, все хорошо. Ну, спасибо. Как зовут? Лариса меня зовут. И адрес это, и сейчас? А, адрес это Великан, это центрально-городской район города Горловки, Великан 3, Великан 5, Великан 7. Ага, so, спасибо большое. Удачи вам. Удачи вам. I understand there's been uh, many uh, incoming uh, shells in different parts of Gorlivka, Like I said, we can hear the uh, shelling now, uh, and we're going to continue on, possibly go to another location, uh, even maybe uh, go and talk to the mayor uh, of Горловка, uh, uh, Pri Prihotko, Привоцко, uh, and see what he has to say. Uh, we're, as we always do, play everything by ear, find out the real information. We don't go off of a script. We show you exactly what's really happening here. And now we've moved on to a different location in Gorlivka uh, where there were more shelling uh, and now we've moved on to a different area in Gorlevka where there was more shells that came down not long ago and we're going to see the damage uh, here and talk to the people as we normally do rust mm -hmm. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, э, что произошло и когда? Обстрел был, в го Да? Да. Откуда? Со стороны Украины. Да? да. Града, с А, да. Града, да? Да, Град, да. Ага. И как это, а, мож, э, военный объект здесь или как? Тут нет где Тут мирные жители. Как вы думал, почему украинские стреляют здесь? Почему? То, что обозленные. И стреляют по мирным жителям. Да, то, что несут большие потери, котлы их делают, и они это. это. Это твоя квартира? Это не моя квартира. Я пришел посмотреть. Моя квартира там дальше. И что тоже попала. Еще Назнач... в один дом, так, рядом. Поставляют. Ага. Понял. говорит, они обозленные. И вот решили это. Свое зло согнать на мирных жителях. А, она... а, была... Может сказать, что это? Град. Да? Какой град, что он не будет, а, только один пришло, сколько... а сколько? Один грамм пришло? Там А сколько? В садике вот этом старом, потом в двадцать седьмом доме. двадцать доме, да, вот для меня тоже. Да, в двадцать седьмом доме, в садик старый попало. Ну и здесь, здесь я не знаю, куда она падала ага. по карьеру. Раненый есть? Нет. Ну я не а, знаю, о, о, нет. раненых вроде зараненых не знаю. Ага. And uh, so now we're going to go down the way a bit and uh, see another home uh, and possibly a kindergarten that was hit. We're trying to get all, as much information as we can, but this just happened not long ago, so we've got to take everything as it comes. did From what? From Well, uh -huh. 10 or 12 times. And this uh, whole road we're walking down, because all these areas uh, were hit by this grad this morning. We keep finding more and more uh, pieces of shrapnel from the grad rockets themselves. Разлеты. Ну там Там только воронка и все. А где осколки не видно, вот оттуда что летело, ага. вон даже видно земля. Э, надо считать же сколько, вон как раз бы, воронка. Следующий. вон воронка, тут больше даже, глубже. Глубже, все? Глубже да. воронка, ну больше глубина. А, ничего уж нет. А что... Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Можете сказать, что пролетит Прилетел снаряд. Грады летели. Время какое? Где я не их? знаю, я была на работе Где-то 10 часов. Ага, Это откуда? Откуда, оттуда? Это, кто там? Со стороны Дзержинска. С Украины. Ага. От Дзержинска, там Дзержинск. От Тут, а, тут военные объекты или нет? Военные объекты? Нет, не, вообще нет, ни И военных, ни объекты. жители живут. Ага, почему украинские стрелают здесь? понимаем, они уничтожают просто мирные народы и все. Борьба против Русских. Воюют против Русских. Уничтожают Русских. Ворота с Америкой. Седьмого дома там это чехол торчит. Кожух. И мы можем видеть, что это цивилизация. Мы видим, что люди здесь. Мы видим, что они должны о ситуации. Мы видим, после Window knocked out after window. If the sadek toes are propelled, uh? well, no uh huh? Well, a non-worked sadek. Well, there's just in this... The asphalt. Uh-huh, understood. Is it delicate? we've already passed. Uh-huh. What, to go and show you? Mm -hmm. Yes, yeah, if it's not yeah, it's not mm -hmm. just need to the windows. Вс, so, счастливо! До свидания! До свидания! Да, будьте здоровы! Спасибо вам за то, что дальше! 25 февраля! горела наверное да вот Ага. а это старый, э, да, старый сарай да да он уже давно да где-то 15 минут. не функционирует это наверное ну, это ж не град это не град да да ну если а может быть сильно это не это град град тоже да тоже град но это, даже не... это не мина не мина я думал может быть мина не точно не мина а вот да? Well, an uh -huh. it head, uh -huh. the it's And here's the third clear impact we've seen. And we can see, we're totally surrounded in apartments. There's an apartment there, apartment here. An Old uh, uh, kindergarten, they say, but it hasn't, it's, uh, it's abandoned. And get a little bit of a fire up here in the tree. But we can say this looks like grad as well. So we're seeing three impacts. S: Uhhuh: So there has been 10 or 11 uh, incoming this morning, and we found the actual impacts of only three, but this is a huge civilian area, so we don't know exactly where it all fell. used to it still living their lives okay so now we're going to head back to our uh, starting point because we've covered quite a couple uh, kilometers and we had a flat tire so hopefully sasha uh, has, uh, been able to handle that uh, but we're gonna keep on and uh, show you exactly what's going on here on the ground okay. Okay, so now we're off, and we're going to be headed to talk to the mayor of Gorlivka about the overall situation day by day in the city. Ivan Sergei, in two words, tell us about the general situation in the city, how are the events now? Well, for the last the situation has more than за вчера мы имели 53 обстрела и двое раненых. Сегодня с 8 утра до часу дня мы имели уже 31 обстрел. На сейчас это количество увеличилось более чем в два раза, но пока мы не можем обследовать до конца все территории, которые подверглись обстрелу. Обстрелы ведутся с территории за Нью-Йорком, с территории Дзержинска. Бьют по центру города сегодня особенно. Бьют по объектам жизнеобеспечения. На сейчас стоит 47 трансформаторных подстанций. Из них две было, имели прямое попадание. Бьют по линии электропередач. Бьют, естественно, по водонапорным станциям. На сейчас уже двое раненых из-за прилетов в центре города на 88-м квартале. На сейчас вот более-менее последние 10 минут. Слышите это? Чуть-чуть поутихло, но... Дай Боже куда утихло уже до вечера. Ну и насколько я понимаю, воды в городе нет? Воды нет. Не только в городе, воды нет. И вообще на всей восточной, западной части республики, это и Донецк, и Ясиноватая, запаса в городе водоста с порядка дней на 30 при экономном использовании. Что будет дальше, будем смотреть. Но горловчане, надо сказать, относятся очень экономно к воде. Мы потребляем сейчас порядка 30 тысяч кубов в сутки при нормальном потреблении мы потребляли 110-120 тысяч рублей. поэтому дай бог нам протянем еще какое-то время. А в этот, насколько я понял, где-то на Гуровском направлении есть какой-то узел, который сейчас контролируется украинцами, вот именно по воде, который. Нет, мы говорим сейчас не об узле, мы говорим о всей территории протяженности канала Северский донец Донбасс, это порядка 79 километров. На стороне Украины находится три подъема по воде. Подъемы созданы для того, чтобы поднимать воду до нужного уровня. Она шла естественным уклоном. Общий перепад на этом протяжении этих километров порядка 200 метров, поэтому стоят три подъема. Весь канал питается от СлавТЭЦ, под славянской электростанции. Она работает исключительно на канал. Все эти объекты сейчас находятся под угрозой взрыва, все три подъема, сама дамба плотина на райгородке, ну и собственно Славтец. Если на третий подъем уже поврежден со стороны Украины, мы пока не можем оценить какие-то разрушения, он был подорван буквально две недели назад. Ну, будем смотреть что дальше. Когда был последний день, когда по городам министр uh, Это вообще практически сложно сказать. 24 февраля. Стреляют каждый день. Безусловно, такие дни были, но я не начитаю их более пяти. So, принцип каждый день, да? Да, безусловно. Uh -huh. Просто больше, меньше. Ну, нет. Если мы сейчас посмотрим отчеты, они у нас, мы с 24 февраля считаем каждый обстрел, считаем каждый день, на моей памяти нету минимального количества кого без обстрелов, есть минимальные 3-4-5, и самый страшный день был 27 февраля, когда было 117 обстрелов, было ранено 20 человек, и 5 человек погибло. Хорошо, спасибо. Можно правильно представиться за Приходник Иван Сергеевич, глава администрации города Горловка. Мы показали вам все, что происходит и что происходит. И вы видите, люди говорят, что мэр города на каждый день и это каждый день и они могут помнить. Мы просто здесь что without any script, just seeing how it is as we find it. So we're gonna continue to do that. So please, let's spread the word together, like this video, share it across all social media, subscribe if you're new, and remember we're independent, crowdfunded journalists. You could support our work with the link on the screen or in the description. Let's get the word out.